Привет, привет, ребята! Вы на канале Ирина Степная, и сегодня мы с вами сделаем светящийся лизун. Вот такой вот наборчик вы можете купить в магазине «Умная игрушка». Ссылка на данный интернет-магазин в описании под видео. И сегодня мы будем делать с вами вот такой вот интересный светящийся лизун. Его изготовила компания «Трюки науки». И давайте же посмотрим, что у нас здесь представлено в данной коробочке. Во-первых, это вот такой вот большой мерный стаканчик, две палочки для замешивания. Потом у нас был э, поливиниловый спирт, который нужно было растворить в воде и нагреть на микроволновке. Я нагрела, 300 грамм у нас здесь получилось. Также у нас здесь представлен глицерин, также представлен э, фотолюмини... Фо... Я даже прочитать не могу, в общем, это... Фотолюминатор... Фотолюминофор. в общем этот растворчик для того чтобы наш слайм свинтился и также еще здесь тетраборат натрия который я сейчас разбавлю водичкой для того чтобы он стал нашим активатором. я беру нашу тарелочку для того чтобы замешать наш слайм лизун для начала нам нужно вылить баночку глицерина и смешать ее со светящимся раствором давайте я это сделаем. выливаем наш глицерин и также поступим со светящимся порошочком, добавим его весь глицерин. Теперь это все тщательно перемешаем. Так. И теперь будем наливать наш полимерный раствор. Такая вот баночка целая розового. И также я еще разбавила с водичкой наш татарбарат натрия который мы будем добавлять по чуть-чуть наш полимерный спирт с глицерином. И наш слайм потихонечку начинает загустевать. Так что его мешаем, мешаем. И у нас получится наш рисунок. Ребята, смотрите, какой у нас получился слаймик из полимерного спирта. Я в него еще добавила губки для посуды, порезала. Губка была желтая. Но так как в нее впитался слайм, она получилась оранжевая. Получилось как будто такое фруктовое мороженое. И сейчас мы с вами... Этот сламик потрогаем. Очень приятный на ощупь. Если вам нравится этот слайм, обязательно ставьте лайк, чтобы я делала еще различные тестирования наборов с лизунами и слаймами. А также снимала просто рецепты слаймов, потому что на самом деле мне самой это очень нравится, и я вижу, что и вам нравится, поэтому давайте ставьте лайки, чтобы я снимала еще подобные видео. Смотрите, какая красота! И сейчас мы его еще потрогаем. Очень приятный на ощупь. И с ним очень интересно играть. Конечно, можно было также сделать этот слаймик и играть не просто без наполнителя, но мне кажется с интересными какими-то добавками. Это намного интереснее. И слаймы очень хорошо хранятся, и можно ими играть долгое время. И при желании, конечно, можно вытащить все кубики и губки и оставить просто обычный слайм. Так что спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно заказывайте данные наборы в магазине «Умная игрушка». И всем пока! Встретимся в следующем видео.